Форматирован и довольно жестко Улыбнись и высохнет от слезы полоска Но не запланировать слезы и ошибки И печаль не вылечить от атаны улыбки Главное это не зависать На том, что уже отброшено И если у нас есть с тобой будущее, значит, что будет... Бьется, бьется, бьется, бьется сердце Можно рефлексировать на своих желаниях Мир отформатирован как воспоминания Иногда мне кажется я подобно воску Улыбнусь и высохнет от слезы полоска Будет прикольно, если держать нас и герои в комикса Забьется, бьется, бьется сердце Трогательно, робко, вместе с тем уверенно Действуйте, воздействуйте, все давно проверено У морозов двинутых, у искренних и пламенных У совсем продвинутых и у самых каменных Так же, как у ветреных и у капитальных завинченных и трансцендентальных Грустных и сияющих слабеньких сильных, мне играющих, и вполне тактильных. здесь совсем поблизости или там далеко, просто сносит голову, просто сносит голову от любви, от любви, от любви. слышишь, сердце мое бьется, сердце твоем, слышишь, сердце моем бьется, сердце мое, сердце бьется, бьется сердце Отлично! Камера поехала, поехала! Молодцы! Снято!